молоток, hammer, зубило, Чизл for metal, токарный резец, turning cutter, машинная развертка, machine reamer, обычное спиральное сверло из быстрорежущей стали, handsped drill, металлическая линейка, metal Руллер, керн или кернер Сенча Панч Тул. Зинковка Контерсing. Центровочное сверло. Шантер дрил. Стальные тиски. Стилвайз. Штанген циркуль. Например, Digital Calaper.